здравствуйте здравствуйте сегодня у нас 31 июля 2017 года канал артподготовка программа плохие новости я вячеслав мальцев со мной в студии андрей у нас прямой эфир вещаем мы из шалаша до новой исторической эпохи сколько осталось 96 дней 96 очень хорошо видишь как время летит очень А мне говорили долго ничего не долго все нормально так, значит, ну, во-первых, надо всех наших сторонников поприветствовать, которые в субботу и воскресенье выходили на окупай, на прогулки по всей России. Завтра мы об этом поговорим, покажем фотографии. Так вот пишут, ура, ура, и, и, и я согласен с вами, ура. Значит, продолжаем, что мы делать? Фотографию ты не повесил, а надо было повесить, как там... На, на стенах написано о, по поводу 5 11-го. Надо Литиш. продолжать, да, на, на деньгах листовки. писать, листовки. И, в общем, главный лозунг – «Долой Путина». Сейчас, в общем с этим согласились все. Я прочитал а, Белковского по поводу того, что Путин может а, и имитировать, да, свою смерть и так далее, но не знаю как, может быть он давно уже помер, да, но в любом случае события назревают, они будут обвальными, к ним надо быть готовыми, уже не готовиться, а быть готовыми. Так, вот, так, ага, сейчас я письмо кое-какие прочитаю. Людмила Дрыгина пишет. Здравствуйте, Вячеслав. Я хотел написать письмо Алексею Политикову с словами поддержки, но на наш сайт нет ссылки. Надо ссылку сделать на сайт. Он наш земляк. Мы вместе ходили на прогулки. Очень переживаем за его судьбу. Гордимся его мужеством и силой. Желаем ему скорейшего освобождения. Он для нас пример смелости и героизма. Пока есть такие люди в России, то у нас есть будущее. Надеюсь, что мы что скоро мы вернем себе страну э, не дураков, жуликов и преступников, но Гениев. Я одна воспитывала э, детей, так вышло, они получили образование, сын даже диссертацию пишет, закончил аспирантуру, математик, программист, дочка, талантливый художник, дизайнер, закончила училище, институт. Но для них нет в путинской РФ места, они не могут себя реализовать и так далее. В общем-то я. Абсолютно с вами согласен, поэтому этим мы занимаемся все вместе, поэтому адрес мы тогда скинем и напишите письмо Алексею, он будет рад. Я прочитал статью из Саратова по поводу Артура Зеленского, 17-летнего школьника, который вышел с плакатом на центральную улицу пешеходную Саратова и у него был плакат «Беги, Вова, беги». И очень интересно рассуждает этот паренек, очень умный, очень зрелый в свои 17 лет, потрясающе. Несколько выдержек приведу. Он говорит, так, пикет организовали коммунисты сподвижники Вячеслава Мальцева и так далее. В общем, он вышел на этот пикет, его задержали в центре, и с ним беседовали, и значит, он говорит... Про Эшника, который с ним беседовал, хотел показать, что он на моей стороне втирался в доверие. Это парню 17 лет. Мы разговаривали о Навальном, о теории революции, настроениях в обществе. Сотрудник центра Э со мной во всем соглашался. Он делал вид, что на моей стороне, мне кажется, он хотел, чтобы я ему доверился и выболтал лишнее. Представляешь, это. Парень 17 лет, очень зрелый человек. Про Заучу тут очень хорошо написано, которая сказала, как же ты мог, Путин священный Грааль, он неприкасаемый человек. Неприкасаемый это очень смешно да, звучит, потому что ну, истинное как бы, значение слова неприкасаемый, да, это индийское. То есть тот, кому нельзя прикасаться, чтобы не испачкаться, не зафаршмачиться, не запоганиться. В этом смысле Путин, конечно, супер неприкасаемый. Никакие нижние касты индийские не могут, которые крыс едят, не могут с ним сравниться, ибо он сам есть крыса, понимаешь, который жрет сама себя. Так что потрясающий. Вообще, молодец. Я прошу наших так сказать, сторонник в Саратове, они меня слышат, я знаю, там штраф ему начислить 10 тысяч, надо этот штраф обязательно оплатить, это в общем должна он, он хочет поработать, сам заработает денег и оплатить штраф. Пусть мы заплатим за него штраф, а он заработает денег, купит на них телефончик и там размещает посты в интернете и так далее, ведет активную работу информационную, потому что он умница, этот паренек. Вот, а почитал, вот как-то совпало, прочитал, послушал интервью бывшего министра экономики Якова Уринсона, который советник, председателя правления Роснана, и который говорит, не дай бог очередная революция, слава богу, их много пережили, вот странное, да? Не дай бог, слава богу, много пережили. здравствуй, Фрейд, называется, вот. И чтобы выбрались из этой вялотекущей ситуации без революции, крови и встрясок других. Вот я Уринсон не знаю, но я знаю других подобных деятелей, которые такие вещи говорят на народе. А знаешь, как они на самом деле мыслят? Они мыслят, да нам вы хоть всех перебейте и сами задушитесь. Главное, чтобы у нас не отобрали то, что мы украли. Вот о чем говорят. Кто вам вчихляет по поводу, э, так сказать, э, плоху, плохого сценария революционного? Ну, те, которые думают, блин, режим, конечно, затрахал, да, но он наворованное не отбирает. А сейчас эти придут, отберут все нафиг наворованное. Вот это их пугает, их не революция пугает, их экспроприация пугает. Вот что их пугает. Что они голод компостируют, мы, чё, мы, мы их под микроскопом. Вся вот эта вот братья, которые в 90-е годы, да, там что-то хапнули, они почему-то боятся, что к ним будут претензии. Но если они действительно тогда украли... Ну может и будут претензии в том случае, если они вот такие вещи говорят. Вот выступил бы этот Уренсон и сказал, ура, вперед, на баррикады, нет, да, да здравствует революция. Вопросов бы к нему не было. Не Сы Уренсон, ничего мы у тебя не отберем, если ты будешь орать, вперед, ура, на баррикады. Да? Как швейк на Белград. Будешь вот это кричать, вопросов к тебе не будет. Ни к одному не будет вопросов тому, кто поддержит революцию. Более того, вот сейчас министр какой-нибудь из нынешнего правительства говорит, Вова в отставку, он козел, пидораст и так далее. Все, вопросы все снимать. Вот сейчас нынешний говорит, такой: к нему ни, одного, ни одной претензии не будет. Вот этот, вот, которого судят сейчас, как его... Улюкаю. Вот сейчас он выступает и говорит. Да, он, конечно, после этого, конечно, Путин его посадит. Но он недолго будет сидеть. Мы его выпустим. Если такое скажет. Поэтому сейчас у вас уникальная возможность у всех спастись. Просто очиститься. Ни одной претензии не будет. Орден вам дадим. Святого Ебукентия Как Путин там раздает их. Вот. На палец заключенного Романова а, возбудили новое дело по а, терроризму и экстремизму. Он отбывает, ему 10 лет дали, представляешь. У него, а, он в больнице находился, в тюремной. Ему тот, который лежал рядом, ну я так понимаю, стукачок, дал планшет. А у него одна рука. И он только вышел там в какие-то свои аккаунты, в этот момент распахиваются окна, и оттуда влетает спецназ. Ну, естественно, он с одной рукой ничего не, не смог сделать, не выйти из этих аккаунтов, ничего. его вот тут же и приняли. Представляешь, что сидели и ждали, когда он зайдет куда-то, и теперь ему будут еще прибавлять срок. Вот Куда уж! Ну куда? Что, пожизненный посадят теперь его? То есть, представляешь, какой гадкий режим, насколько он чудовищно так вот разбирается с людьми, с инакомыслящими. Просто даже, ну, как, как бы сказать, ну, не то, что некреативно про этого разговора, нет. конечно, не креативно. Ну, даже без намека на какую-то человечность. Сказать, ну, вот, да, мы там вот все там по закону делаем так и так далее. Но они-то не по закону делают. Они провокации делают. Вот в чем дело. То есть, как Цицерон говорил, да, своим все, врагам закон. Режим не дают. В режим врагам дают беззаконие. Своим все, врагам беззаконие. Причем своим, это Ротенбергу, там еще... Тимченко и так далее. А всем остальным тоже ни хрена ничего не дает. А вот у нас есть новость по поводу как раз э, отношения людей в Екатеринбурге э, к э, полицейскому судебному произволу. Готовится серия, э, серия пикетов как раз против полицейского и судебного произвола. Организаторы хотят привлечь внимание общественности к административным арестам участников санкционированных акций так называемого шествия свободных людей, которое состоялось неделю назад. И как сообщают активисты группы Екатеринбурга за свободу, первый пикет состоится 1 августа в 5 часов напротив здания Главного управления МВД по адресу Ленина 15. Мероприятие согласовано с властями. Также активисты подали заявку на проведение акции против протеста возле здания городской полиции на Фрунзе 24. Но им было отказано. Министерство... Общественная безопасность Свердловской области утверждает, что в это же время там уже кем-то якобы заявлены пикеты. Согласование мест продолжается. Пикет состоится в любом случае, отмечается в сообщении группы в Фейсбуке. Пока на участие в акции записалось всего два человека. А свободных людей прошло в Екатеринбург 23 июля. Было организовано Екатеринбургскими активистами движения «Артподготовка», основанного, соответственно, всем движением. И несколько человек из этого движения прошлись флагами и плакатами по центру города, после чего были задержаны полиции за участие в несанкционированном мероприятии. А два активиста, Елена Пари и Виктор Балдин, были задержаны за сопротивление правоохранителям. По решению суда вы получили административный арест на 9 и 12 суток соответственно. Так что соратники Елены Пари считают, что задержание активистов проходило с нарушениями и требует расследования действий сотрудников полиции. Mm -hmm. Вот, во Владивостоке в результате пожаров в СИЗО погибли четыре человека. Это вот о том, что происходит. Причем в тюремной больнице. Вот пока там в тюремной больнице Романова ловят, да, другие тюремные больницы горят, четыре заключенных сгорели, поскольку, говорит, они не могут передвигаться. Ну, наверное, они там закрыты, поэтому не могут передвигаться. И вот уголовное дело о халатности возбудили. Ну, теперь кого-то накажут. Четыре трупа, да? А еще вот я тут для себя пометил к Сарасу мы обращались, я прошу дом сфотографировать тот вот, который обыскали, в котором я ни разу не был, но прописан. Я хочу, честно скажу, хочу хоть посмотреть, как он выглядит дом, в котором я прописан, но который ни разу в жизни не видел. Поэтому прошу съездить в поселок Соколово и сфотографировать его, показать. Так. А вот лидер группы «Ноль» Федор Чистяков, который был на гастролях в Америке, узнал о том, что в России свидетели Говы занесены в список экстремистских организаций, а так он является сам, сам свидетелем Иговы, он решил, что ему лучше не возвращаться в Россию по этому поводу и остается в Америке, будет там дожидаться. Ну да, это, это правильно. Сейчас фотографию вот я не показал. Так, Артура Зеленского. Сейчас вот покажу. Это тот, который вышел с плакатом «Беги, Вова, беги». «Беги, Вова, беги». Вот паренек тут, менты вокруг. Вот так. Выглядит будущее России. Достаточно уверен. Уверенно выглядит будущее России. И это очень хорошо. Я, честно говоря, очень рад. Вот прям Для меня это был такой подарок. Так, значит, Скорпиенс выступает 1 ноября. Я думаю, что с концерта как раз его все и начнем. Вот, фотка, вот видите, не ждем, а готовимся, чтобы было понятно. Это не фотошоп, это реальная афиша, можете проверить, они висят, я думаю, после этого запретят концерт под любым предлогом, так что посмотрим. Так что вот насчет свидетелей Яговы ты сказал. Теперь для того, чтобы получить политическое убежище, нужно всего лишь мандат свидетелей Яговы из России. Какое-то общество организуется, которое будет шлепать мандаты свидетелей Яговы. Все, сразу раз приехал, вот я свидетель Еговы, а мы будем свою секту создавать, она будет называться «Обвинители Вовы». Насчет обвинителей Вовы а, завтра мы скажем, напомним мне по поводу и сайт а, определим. То есть мы серьезно подошли к вопросу создания партии свободных людей. Мы говорили об этом. То есть сейчас а, мы будем формировать списки официальные такие. То есть тот, кто не маскируется, кто, кто не боится, то просим. Завтра мы дадим координаты, куда присылать свои данные и по городам повесим, так скажем. Нам нужно везде создать партию свободных людей. То есть это уже нужно для будущего, не столько для того, чтобы вы вову вытащить, сколько для того, чтобы наши идеи прямой демократии не, не утонули после революции, после. Того, как не будет Вовы, потому что его не будет уже очень скоро. Так что нужно ускорить работу, объединяться и, и вперед. И вот радостная новость. Нашли девочку, 14-летнюю, которая пропала, помните, еще неделю назад в тайге. Мы об этом говорили. Ее через неделю нашли. Я так понимаю, это, наверное, потому что сама пришла. Она неделю питалась ягодами там всякими в тайге, ну в общем все, что могла найти. Удивительно, у нас люди живучие, слава богу. Вот я думаю, эта девочка тоже будущая России, но надеюсь, что ей не придется больше питаться ягодами. Это только путинский режим такой вытворяет. Академик Юрий Рыжов заявил... Ну, почему... Не, не, он скончался, Юрий Рыжов скончался, мы э, с, свои соболезнования приносим, да, и вот он очень заявление делал серьезное в адрес путинского режима, мы ко всем им присоединяемся. Это так сказать, события, которые произошли вчера, да, патриарх Кирилл благословил российских моряков в день военно-морского флота, после этого, наверное, нельзя выходить в море сто процентов, после того, такого благословения точно кто-то потонет, в любом случае будет какой-то геморрой, можно флот, можно сливать, после того, как его благословил Кирилл, вот тоже моряк такой известный, известный моряк, вот он, вот они на празднований. Вот, тут написано, Агундяев тоже моряк, а то ты его яхту видел. Это не яхта, а целый крейсер же. Да, так что моряк, спички бряк. Таких моряков у нас навалом, вилами можно грузить, сколько таких моряков. И вот мне Пишут Андрей Анатольевич, пишет Вячеслав, пожалуйста, объявите, чтобы в Новороссийске, 5 августа, наши соратники вышли на прогулку на аллейке у Кругозора. Кругозора. Не ждем, а готовимся. Ну, время тут не указано. Я думаю, во сколько? В 14 часов тогда, если потому что ждать, пока подтвердят, уже времени нет. В 14 тогда, потому что времени нет. Да? да, в 14.00, а до 5 августа в 14.00 Новороссийск, алейка у Кругозора. Вот Шварценегеру исполнилось 70 лет, так что мы его поздравляем тоже. Так, в общем-то... А вот памятник о, Максим, Максиму Горькому возвращают на площадь перед Белорусским вокзалом. О, видишь? Боревестник революции. Боревестник революции. В, это, в, в Я не понимаю, зачем его убрали. Зачем его убирали. И теперь возвращают. То есть, вот Горький это как раз то, что должно быть абсолютно ненавистно для этого режима. Горький, ну называли его Великий пролетарский писатель Но это не так, Горький это Человек свободы Это писатель свободы Он просто выхода не мог найти, поскольку Не было информационного мира Не было а, Видения того, как Будет все развиваться А он абсолютно велик То есть и Для современности Это Как бы Светоч, да. Вообще у меня Горький любимый писатель. да. Я помню, даже в школе играл Челкаш Горького на сцене. Так я вообще немного ролей на сцене сыграл. Но вот в Челкашу я Горького играл. Очень мне нравится сама как бы самообстановка вопроса. Потому что ну, не знаю, какие-то вот его произведения, ну, там, «Жизнь Климса» Геннадия, понятно, какое-то классическое произведение о русской революции, о роли интеллигенции и так далее, и мало его кто читал, а зря. Но, а вот ранние произведения Горького, конечно, уникальные, там, «Мать изменника» или «Мать предателя», помнишь, там, такая совершенно невероятная вещь. То есть какие-то такие вещи, которые ну, не присущи никакому другому автору. То есть он вызывает в конце, идет развитие, развитие, развитие, а потом в конце вызывает удивление, ты поражен. То есть такой вот как анекдот про свинюшку, но только, но только в хорошем литературном смысле. А вот тут в чате Илья Мартынов спрашивает, так, серьезно, Пальцев, в какой стране на данный момент революция уже прошла гладко? В какой стране как-нибудь отдельно об этом поговорим. Очень много стран, в которых революции проходили гладко и неоднократно, и происходит постоянно. Да. Так что, что значит гладко? Все значит, по его мнению, гладко. Вообще, где он видел гладкую жизнь? Вот сейчас то, что в России нет революции, это гладко. Вот то, что мы видим. О чем говорит? Чудак. В Сирии погиб российский контрактник Андрей Револю. Володин. Так что, вот видите, еще один вопрос нафига. Вот это он гладко погиб без революции. Вот этот Володин гладко без революции погиб. А Еще там сколько погибло, мы не знаем. А депутат Госдумы от Оренбургской области Игорь Сухарев рассказал журналистам, почему не надо повышать врачам зарплату. Да, я могу насчет революции, которая прошла гладко сразу сказать. Классический пример, потому что меня задел, Я понимаю, что время мало. Классический пример – это революция в Румынии. Это классический пример, когда есть диктатор, мерзкий, гадкий, Чаушеску, блядь, там, этот... Карпатский гений, блядь, там, что там с Дунаем, он что там, погуглите, он там что-то с Дунаем еще, и вот я сравниваю очень их с Путиным, и, и революции сравниваю, но надеюсь, что в конце концов мы не стрельнем, как Чауша Путина, будем судить, и, и реально будем судить, так что... Много революций, которые прошли гладко, а каждый каждой мы поговорим отдельно. Прямо сделаем для себя традиции говорить про те революции, которые прошли как... Вот гладко в Румынии прошла революция, ну шлепнули Чаушеску. ну Гладко это или не гладко для того, кто пишет? Да, депутат Госдумы от Оренбургской области Игорь Сухарев начудил со страшной силой, рассказал журналистам, всякую шнягу там вообще и он сказал да не хватает автомобилей но это имеется в виду скорой помощи да не хватает людей которые работают на этой скорой помощи да это очень тяжелый тяжкий труд плата скажем так не отвечает тем моральным и физическим затратам которые на себе несут врачи я абсолютно с вами согласен для этого делается все возможное. Как? Сирия нам, наверное, нужнее сегодня, чем заработная плата. Кому это нам, Сирия? Тебе нужна Сирия? Нет. Слышь ты, урод, вот мне нахрен Сирия не нужна. Моя семья вообще близко Сирии не нужна. Все же дебил там сидит, конкретный дебил, и говорит, что нам нужна Сирия. Меня кто-нибудь спрашивал, нас вот кто-нибудь спрашивал, но мы должны понимать, зачем мы ведем войну в Сирии. Зачем нам Средиземное море? Кто тебе Средиземное море отдаст, придурок? Какое тебе Средиземное море, дятел? То есть, какие угрозы таят корабли, которые могут зайти в Средиземное море, имея крылатые ракеты, а если ты будешь Сирию захватывать, они не смогут в Средиземное море, что ли, зайти? У чего в голове у этого человека... Выбрал Сирию, да, прости, прости, простят меня врачи, я, я, так психиатры, да простят его психиатры, не, не простят, все написали, что он сумасшедший, что он мизантроп, что он холодный психопат, и я с этим вполне согласен, наверное, так оно и есть, наверное, но есть все-таки один шанс, что... То он не, что он больше делается. Понимаешь? Что он так не думает. Что, скорее всего, он себя хочет убедить, что ему надо Средиземное море, какие-то ракеты. И что он такой, блядь, головастый. хочет он так объять необъятный. Вот этот придурок, дятел, который там должен сидеть где-то, блядь, и вообще не тявкать никогда. Потому что он дебил. Ужас какой-то. Врачам он там советует, блядь, подтянуть поясок. Слышь, я вот тебе, дебил, что хочу сказать. Ты всю свою зарплату передавай в Сирию. Тогда ты меня убедишь. А так я не убеждаю ни нихера. Так я думаю, что ты гнида, гад. А на Алтай начали... Не, вот да. интересная тема еще. А, тут вот по поводу всех этих... Финансовый затрат. Вот сейчас очень хорошо в Твиттере распространяется, что содержание президента в 2017 году это 15 миллиардов рублей. Ого, какой дорогой. У нас был дорогой Леонид Ильич. Не стоил ни хрена. И вот такой дешевый Путин, блядь. Ну, просто жесть какая. 15 миллиардов, я правильно читаю? Может и больше. Может и там налево. Ноль туда, ноль сюда. Я уверен, что не 15 миллиардов. Он гораздо дороже нам отходится. Еще сколько украл за этот 17-й год. Это пенсии пишут по 13 тысяч рублей. 1 миллиону 153 тысячам 846 старикам. То есть, миллион 150, 150 стариков могут получить за счет этой гниды пенсию 13 тысяч рублей. Ну, не великая, конечно, пенсия, но это прибавка неплохая, да? Вот, на Алтае... Начали проверку после смерти из-за долгого ожидания скорой помощи девочки. И это я вот опять этой гниде, которая перед этим говорил про Сирию, скажу. Кто виноват в смерти этой девочки? Он виноват. Вот эта вот гнида виновата. Почему? Он выбрал Сирию. Да не Сирию ты выбрал, гнида. Ты смерть для этой девочки выбрал. И все вот эти, которые рядом с тобой, выбрали смерть для этой девочки. А я выбираю жизнь для таких девочек. Но а тут альтернатива одна. Если вы выбираете для них смерть, а я выбираю жизнь, то для вас понятно, что я выбираю. Ты понимаешь, гнида, что я для вас выбираю? И все мои сторонники для вас что выбирают? И это очень серьезно. Остановитесь, пока не поздно, я вам говорю. Потому что потом Чаушевску был расстрелян один. Путин пойдет вот толпой пойдет с Путиным. Толпа пойдет. Не надо себя в эту толпу записывать. Не надо подписывать себе приговоры. Я вам серьезно говорю. Вот хороший тоже мне пост понравился в Голландии некурящим подросткам выплачивают по 200 евро в месяц это на 80 евро больше чем получает российский пенсионер проработав всю жизнь и цитата путина европа нам завидует это я, я это точно знаю Кому нам, я не знаю, завидуют. Ну, наверное, Ротенбергом, Тимченко там. Кто-то в Европе завидует. Может вот. быть, самому Путина. Он же сказал, что Россия – это он. Ну Путина. да, да, все да. остальные – это Вот. И тут опять вспомнили э, ту Лав-Ньюси э, публикацию, когда бабка там рассказала, что хочу, чтобы меня похоронили с колбасой в руках за Крым, за Россию, за Путин. Колбасу она держит с Олимпиадой 80. И что-то... Но ну, это еще зимой была публикация, но она обошла все, поэтому нельзя было не сказать. Хорошо, что в руках она хочет, чтобы ее хоронили с колбасой в руках, а не где-то в другом месте. Я сразу вспомнил, есть такой... Ну, протестантов, да, у них есть такой, значит, рассказ э -э, притчи скорее. Ну говорят, что это было действительно, когда старушка, умирая, попросила там пастора, чтобы ее похоронили с вилкой в руке. А он говорит, а почему с вилкой в руке? Она говорит. Ну потому что ведь когда мы на всякие воскресные мероприятия приходим, а там воскресный обед, и когда нам говорят не убирайте вилку, это значит будет десерт. Обалденный, я его говорит, всю жизнь любил и поэтому это ожидание десерта. То есть старушка в гробу, что лучшее впереди, а вот эта бабка с колбасой, что лучшее сзади. Представь, какой ужас. Все, лучше уже было. Так что я не знаю. В Самаре вот пришло видео, вот по сети распространяют, как народ штурмует мусорный контейнер. Да не только в Самаре, это уже было был вот блогер Заир Бакал. 5, про 5 июля в Симферополе там тоже дербанили мусорные контейнеры, куда а, выкидывают продукты просроченные. Ну, то есть, проходит какой-то рейд, что-то там кого-то забирают, просроченные продукты тут же выкидывают в мусорный бак, туда устраивается СОС, через вот в Самаре там молотились из-за этого фактически видео такое достаточно страшное. Но я помню, я говорю, когда я понял, что кирдык путинскому режиму, как когда я увидел реальную очередь из людей к мусорному баку. Это было несколько лет назад в Саратове. Когда я это увидел, я тогда сказал, ну все, причем я где-то в эфире на году, в 13-м сказал... Вот. а в Симферополе, вот где очередь была к мусорному баку, мусорники Симферополя оборудуют датчиками наполняемости, ну, чтобы лишний раз не ездить, а то вдруг все и уже оттуда достали. Нет, зачем? зачем лишний раз гоняться-то? Представляешь? Петербургский метрополитен признал неудачным эксперимент с тотальным досмотром пассажиров. Да, представляешь, как надо. Кто бы мог подумать, мы с тобой только недавно об этом говорили, что это полная херня, чтобы стибрить деньги. То есть не надо вообще вот жопу поднимать с этого стула, чтобы понять, что это полная фигня. А им, а им чтобы понять, что это полная фигня, нужно был такой эксперимент произвести. Представляешь? То ли там абсолютный дебил, их надо выгонять сразу и, и, и взыскивать с их дефектологов, которые в детстве с ними занимались, что так они не научили их ничему, да? поскольку это явно люди слабоумные, либо это мошенники, воры и жулики, которые просто все воруют. В МЧС Тадагестана опровергли сообщение в соцсетях о водолазах-убийцах в Каспийском море. Водолазы-убийцах в Каспийском море топят людей. И от родственников погибших выкуп в размере 300 тысяч рублей на поиск тел требует... Ты знаешь первый раз про водолазов-убийц, когда я услышал? Как ты думаешь? Мне было 4 года. Это такая... Новость была страшная. Да. Мне об этом рассказали на пляже в Ялте, но ну, вернее, не мне, а моим родителям, что здесь водолазы топят на пляже для того, чтобы потом получать, ну, в том варианте 25 рублей, что ли, за каждого утопленника. Вот. И поэтому, значит, не нужно быть очень аккуратным. Вот тогда мне это потрясло. В 4 года я поверил, водолаз в убийца, а вот сейчас что-то как-то не очень, если честно. Не, не очень верю. Хотя фиг, фиг ее знает. Вот те стра страшилки детские, которые были и тогда казались совершенно невероятными, они сейчас в жизнь воплощаются, в том числе и в Дагестане. Это все, все сейчас реальность. Поэтому я вообще не исключаю. Ну, есть же такая э, теория. Э... Ока Навертона, где предполагается, что любой информационный брос в общество, даже самый абсурдный, он через какое-то время переживается в сознании людей, и потом они его принимают как вполне доступную и до достоверную реальность. Ну это как сценарий Голливуда, который реализуется в обычной жизни. То есть то, что показал Голливуд, рано или поздно потом реализуется. А вот ночные волки, это не показывал Голливуд, впервые с 2012 года остались без президентских грантов, а грант был на елке, так что все пишут, что волки остались без елки. Представляешь? То есть, попросили они всего-навсего 9,5 миллионов рублей значит, на воссоздание на празднике атмосферы русской народной сказки. Они попросили у администрации президента, а там, вероятно, им сказали, что сказка кончилась. Это были, детка, все, это реальность. Там так им сказали, наверное, что волки, все, давайте это, затягивайте пояса. Хотя, в общем-то, у них там и без этого нормально все. Они там бизнесами разными занимаются. При Путине, да, земли всякие имеют и так далее. То есть, вотчины различные. У них, в общем, пока все в порядке у этих волков. А вот клиенты Сбербанка на 31 июля не смогли провести операции при помощи банковских карт. Говорят, паника была, но тут же сразу все выходили и говорили, что это маленький сбой, не паникуйте. Но нужно иметь в виду, что это возможно таким образом подготовка идет, смотрят, ну то есть учение, сбербанковские учения. То есть когда нечем будет платить, что делать? То есть они застопорили и все, и смотрят, как будут себя вести люди. Я в этом абсолютно убежден, что это никакой не сбой. Реакцию тестируют? Да, они смотрят, что, кто, кто что говорит из их персонала, смотрят, как они на стресс реагируют и так далее. И вырабатывают алгоритм, как они будут отбиваться от клиентов. Два человека погибли во время футбольного матча в ЮАР. Да, то есть вот э -э -э, на футбольных матчах опять как на войне. В столице Венесуэла прогремел взрыв, пострадали несколько полицейских. Это к вопросу о том, что запретили уличный протест. Помнишь, мы сказали, ну как запретили, значит, будут выходить уже конкретно. Уже никто не будет выходить просто попротестовать. Будут выходить на войну. Вот это и началось. И в ходе протеста в Венесуэле погибло 16 человек. Ну, вот так. Работники магазина э, да. держали покупателей в холодильнике до потери сознания. Это в Баку такое. Представляешь, там жарко, я понимаю, но это такой степени охладили человека, что он сознание потерял. Но я так понял, что двое что-то уперли они одного отправили за деньгами, чтобы там, возместить, хотя чего возместить непонятно, поскольку, я понимаю, так вынести они не могли. Ну хотели, наверное, с них штраф такой получить. А второго заперли в холодильнике. Ну вот, видишь, как-то не повезло второму. Хотя, может, и повезло, видишь, остался живой. Опять российских туристов умерли в Турции за два дня. Ну, кто переохладился, а эти, видишь, перегрелись. Ну, я так понимаю, кто-то пил, кто-то болел, кто-то купался, в общем, все по-разному, но мы говорили о том, про Турцию, помнишь, уже обращали внимание, обращаем еще раз, по крайней мере, тем нашим, кто в Турции отдыхает, будьте очень аккуратны. Четыре россиянина пострадали при пожаре в турецком отеле. Ну да, это из этой же серии. И 26 туристов пострадали в ДТП в Турции. В общем, тут, там, там сейчас жестко, да, в Турции. А вот э, аэробус А320 в пятницу или там в субботу садился. Э, летел на Кипр. Летел с Украины. И попал он в Град. И вот так он выглядел после вынужденной посадки в Стамбуле. Опа, нет. Это что-то такое не то. А где фотографии -то? Нет тут фотографий. Так. Да, что-то не, не то. Скопировали нам. Ну, советую посмотреть. Фотографию там нос самолета весь изуродован. Разбили. Ну да, разбито разбиты стекла. Но они не провалились, но так сильно побиты. И в общем украинский пилот очень хорошо все сделал, то есть спас фактически самолет, посадил его в Стамбуле. Мы недавно только смотрели с Андреем. Огромный град, и я весь вечер думал, что же будет с самолетом, если он попадет в такой град. И вот ответ сразу же пришел. Да, это как про ту утку у этих у язычников, да, когда задается вопрос, и сразу же получается ответ. То есть вот как-то... А вот в чате передаю привет из Нижневартовска. Благодарность активным людям за пробуждение нашего народа. Да здравствует, народная революция, Свободу политическим заключенным, никто не останется безнаказанным. Спасибо. Так, и спасибо. В новом центре управления авиаполетами в Москве обнаружили дыру в крыше. Представляешь? Самолет, наверное, вылетел через такую дыру. Тут вот человек спас. Украинский пилот самолет прошел сквозь ад. да, А тут, а тут сквозь такое ад не пройдешь. Это Тениград. Это Путинщина. Тут все будет дырявое вообще. Под Владимиром Стрельцевым сошел поезд с жирным газом. Да, ну в общем-то, хорошо, что так еще закончилось. А то... Можно было бы другое сообщение прочитать. Где-то под Владимиром там и никого, да. Так у нас уже бывало, когда и вагоны взрывались с взрывчаткой и сгорали поезда рядом с теми, которые везли нефтепродукты. Много страшного было, поэтому. В ожидании, что опять сейчас что-то случится. Чемпион Европы по борьбе найден мертвым на берегу Байкала, Юрий Власка. Это был в выходные, его ударили ножом. Я так понимаю, что он поехал со своим товарищем туда после соревнований, чтобы показать озеро Байкал. А там какие-то местные жители что-то с ним повздорили. Я так понимаю, что они, эти местные жители были пьяные и безумные. И, в общем-то, этого бойца стукнули, но его, можно, говорят, было спасти, но медиков так и не дождались, ну, как обычно. И все, он погиб. А вот на, Бай на Байкале... Сломался новый паром, У -у -у -у. сотни туристов сутки ждут выезда с Альхона, в очереди начались драки. Обычная картина, сутки простояли, надо помещать друг на друге, конечно же, потому что все нервные, все хотят уехать с этого Альхона. Попадали мы в такую ситуацию, вот на реке Лен в Якутии пропали 5 пассажиров перевернувшиеся лодки, а в Черном море перевернулся сухогруз, Анда, сухогруз, и вот все бы ничего, там 8 человек спасли, Шторм был, перевернул сухогруз, который вез пшеницу. Один человек погиб, ну, по крайней мере, без вести пропал. Вот. И все ничего, но тут вдруг раз, и Следственный комитет возбудил уголовное дело. Самое интересное, что, я так понимаю, территориальные вод... это не территориальные воды России, это нейтральные воды. Вот нейтральные воды, сухогруз под флагом. Сейчас я тебе скажу кого, господи, кого-то там из... ТОГА. Сухогруз под флагом ТОГА. Моряки, сирийцы и индусы. Возбуждает дело Следственный комитет России. Почему, блять? Вот это вообще для меня непонятно. Ты знаешь, у меня есть любимый фильм «Закон есть закон» с Фернанделем. Вот там есть кусок абсолютной как бы, чуши. Да? Вот, то есть Такой, который взрывает мозг, и это очень смешно, потому что ну, это абсолютно нелогично, когда задают вопрос. Говорят, Ребенок, родившийся от неизвестного отца, от матери итальянки на территории Италии. Кто по национальности Фернандель говорит? Француз. Вот это вот, это взрывает мозг, это очень смешно. Так и здесь. Корабль под флагом ТОГА. Команда из индусов и э, сирийцев. Утонул в нейтральных водах. Возбудил дело Следственный комитет России. Блин, что Бастрыкину -то делать нечего что ли? А можно предположить, что на этом корабле что-то очень важное и ценное для Следственного комитета затонуло вместе с кораблем? А, -а, а, видишь, я вот об этом не подумал. Очень интересная мысль, да. Надо тогда поинтересоваться, что же там везли. И для кого. И для кого, да. В Нью-Йорке три человека пострадали после столкновения парома с причалом. Постоянно сейчас происходит столкновение парома с причалом, поэтому надо... Быть аккуратными. А в Лос-Анджелесе фургон въехал в толпу пешеходов, и это вот уже каждый день. То есть несколько человек пострадали, и это не тракт. А Обстрадавших россиян в Хельсинки выписали из больницы, то есть там тоже, когда Путин приехал, кто-то наехал на толпу пешеходов, и даже были двое россиян. Они пришли на Путина посмотреть. И появ... Ролик появился, ну, уж давно, с коттеджем Путин. 33 автомобиля, два мотоцикла там по Финляндии сопровождали Путина, э -э, чтобы он безопасно передвигался. В Финляндии все опупели от этого, потому что такого они не видели никогда. У них там вся их элита, так сказать, э -э, ну, одна-две машины максимум. А здесь 33 Коровы, да? Да, туда да, туда еще не везти, да? Конечно. Не, ну а как они могут и через границу приехать, Это привезти? Ладно, хотя их привезли на Ил-76, не будут же они там уставать, да? Вот. А в центре Москвы автомобиль генпрокуратуры столкнулся с байкером. Интересно, кто тут будет виноват, чайка или хирурга или они решили, что виноват? Созвонились, и говорят, виноват Навальный, все. Ну, байкер смех смехом в больнице. Причем говорят, что везли в командировку, ну, то есть в аэропорт везли сотрудника с мигалкой. И мы же понимаем, что наличие мигалки не освобождает от соблюдения правил дорожного движения. То есть там четко сказано, что должны они, то есть не от соблюдения правил дорожного движения, а они не должны создавать помех и должны убедиться в безопасности. Там четко, если ты едешь под красный свет, да, ты можешь ехать, но ты обязан убедиться в безопасности. Если такой байкер в тебя влепится, то ты будешь виноват. Поэтому посмотрим, как тут дело будет разбираться. В Тоборовском крае загорелся склад с боеприпасами. Да, ну, в общем-то, нормально, как, как, как всегда. То есть, склады с боеприпасами почему-то горят всегда. Вопрос, почему? И всегда почему-то они горят тогда, когда там чего-то не хватает. И это не только с боеприпасами. Архивы Также, да, горят архивы, обувные склады и все что угодно. В советский период вообще все горело. Единственный раз, я помню, склад табачной фабрики не сгорел, он каждый год горел, когда мы взяли табачку под охрану, и оказалось, что на 2 миллиона там излишков, потому что не украли, не смогли, понимаешь? И он тогда не сгорел, потому что их, у меня директор спрашивает, что делать на 2 миллиона, а тогда пачка а, примы стоила 14 копеек. Я говорю, ну что, приходу, что ты, что, какие другие у тебя варианты есть? Она приходовала, все вот. Это впервые тогда не сгорел склад табачки. А так как весь советский период, каждый год склад табачки горел, потому что бешеная недостача была. Пенсионер привязал подростков к столбу на крыше дрожа в Коломне. Ну придурков навалом, то есть они лазили по крыше, видно ему не понравилось, что они ее могут протоптать, он их привязал и ушел. Ну, дебил, чем можно сказать. А вот в Краснодарском крае труп без головы повторно осудили за нападение на российского полицейского. На это... родителей. Да, на родителей, извиняюсь, извиняюсь. Да, это прям всадник без головы отдыхает в сравнении с этим. Расскажи нам, что произошло. Судья Обширонского районного суда Краснодарского края повторно признал, значит, как, как фамилия? Литасов. Литасов, да, посмертно виновным в нападении на супруга в Травкинах родителей местного полицейского. Представляешь? Вот. Мертвые души. У -у -у. Вот. Да, то есть, говорят, что привезли, семье Летасовых привезли в 2013 году, Тело и без, без головы, да, и они сказали, что вот он тут напал на родителей полицейских и так вот он лишился головы при этом. Сам виноват. Бывает. Под Москвой задержали двоих сторонников ИГИЛ, готовивших теракт. Знаешь, как они готовили это? Они, как утверждают ФСБшники, сидели и ждали, когда им дадут команду совершить теракт. Все. А вот так они готовили теракт. И, бежут. и, бежут. и бежут. Да. Они ожидали конкретных указаний по закупке огнестрельного оружия, необходимых комплектующих для изготовления взрывных устройств, по подбору объектов и совершению террористического акта. Вы себе представьте. То есть я тебе больше скажу, как юрист, человек, который подготовил теракт, но добровольно отказался от этого, не несет никакой ответственности. Ну, захотел сказать. Ну, только если там не было взрывчатки какой-то, что -то. то есть захотел взять топор, там, пошел пойти там всех порубить. да? И сказал, да ну я, не хочу я этого. Он отказался. А, а здесь люди ничего вообще. То есть это, это выдумка, это сказочники ГБшные. Это вот чистая выдумка, вообще 100%, Может даже не разбираться, и это выдумщики, которые работают за галочку, которые взяли там бедолак вот эти, которые оказались слабые, ну как, их захватили и начали как футбольный мяч пинать. Тот, кто оказался покрепче, да, не стал себя оговаривать, требовал адвоката, то а они так поваландались несколько часов, думали, да ну его нафиг, бросили. А тот, кто испугался, стало еще а еще хуже, тот, кто стал оправдываться, он думает, что они ошиблись, что они что-то там перепутали. И пытается, значит, что-то им объяснить, это все, это сразу гибло, это дело. Это значит, они реализуют планы на будущее из выдуманных фантастических фильмов. Когда в одном из сюжетов была как раз разработанная система, предвосхищающая будущие преступления считывала желание э, потенциальных преступников и пресекала их еще до совершения этого преступления. Прошит Мальцев к врачу давно обращался. Вы имеете в виду зубного врача? Эль-психиатр. Вы поясните, какого вы имеете врача? С зубами у меня не все в порядке. А вот с психикой, блин, слава богу. Я даже иногда жалею. Думаю, что же я такой нормальный-то? В России везет только дуракам, к сожалению, да, и негодяям, тоже с разрушенной весьма психикой, потому что, ну, если вспомнить Ламбразо, то гадкие черты характера – это особенность больного организма, психически больного. А губернатор Воронежской области Алексей Гордеев извинился перед Кадыровым. Да, ну тут разная информация, вроде как не перед Кадыровым, перед народом Чечни и так далее. Ну, понятно, что извинился перед Кадыровым, и перед Кадыровым там все извиняются. Житель Чечни, который жаловался Путину, потом извинился перед Кадыровым, и все-все-все, винни и все-все-все извиняются перед Кадыровым. То есть, вот если бы он перед русским народом, Гордеев, извинился, это ладно еще там. Да? Делают то же самое да? Вот с нашими сторонниками Делают гораздо худшее И никто не извиняется Но я понимаю, что извиняться они потом Когда кровью умоются извиня... Извиняться будут прям В ногах будут валяться Так будут извиняться Мам не горюй Росбалт рассказал, что в Чечне вынесли приговор по делу о покушении на Кадырова. Гудермецкий городской суд приговорил к шести с годам. Трех фигурантов дело обкушений на Кадырова. Там, я так понимаю, какие-то вот значит, бывший охранник Ямадаева. Как-то говорили, что там родственники его замешаны. Я уж не знаю, насколько это. Бывший боец батальона Восток. Закараев Беслан и его сосед Магомадов Шамхан. Я так понимаю, что они пошли на сделку и в особом порядке их осудили, но суд был открытый, и поэтому им приходилось там рассказывать. И Казани абсолютно не совпадали, и вот тут... Не только Росбалт, но и многие, кто там был, уточняют, что совершенно невероятный судилище был, То есть, они какую-то бельберду несли вообще, несуразицу. Но их все равно закатали, видишь, потому что они против Кадырова, и они понимали, что их обвиняют не в кушении а в том, что они не любят Кадырова, а это карается смертью. И они, наверное, очень радовались, что их привезли в суд, они а вывезли куда-нибудь, а потом включили в списки экстремистов и террористов, которые воюют в Сирии, как сейчас, собственно, там и делают, да, когда вот масса людей пишет, что те, кто пропал без вести, и явно, что они убиты, они задним числом были включены в список экстремистов и террористов, якобы воюющих в Сирии. А вот Путин передал командование объединенной группировкой войск на Северном Кавказе главе Росгвардии. Мальцев, не читай дураков, будь, будь выше. Ты, вы все, Как можно быть выше дураков? Вы шутите? Дураки они там порхают где-то. Выше их никак не взлетишь. Вот посмотрите, Вова где? Он улетел вообще не знаю куда. И эти тоже там же летают где-то рядом. Такие как все крокодильчики из анекдота. да? Как из правительства правительство на другой планете живет. Да, да, да, правительство на другой планете живет. Да, вот это правительство, которое живет на другой планете в виде Путина, своего главаря, да... Не, ну глава правительства, конечно, Медведев. А то скажут, что Медведя обидел такого Медведеньку. <свят> он глава правительства. Путин у нас глава всего. <свят> так вот, глава всего передал командование объединенной группировкой войск на Северном Кавказе золоту А что это значит? Ты знаешь, знаешь что все ФСБшники, МВДшники... Армейцы должны маршировать, как им скажет золотов, и все вопросы, в общем-то, решать те, которые он им прикажет. представляешь, то есть он занимается такой вот маршал, такой Наполеон, который будет заниматься на Северном Кавказе, так как он абсолютно не сечет ни в этих террористических, ни в каких других делах и никоим образом не был связан с Северным Кавказом. Да, ну то есть ни в каких войнах он там не принимал участие, обстановку он там, я так понимаю, не знает совершенно. То есть это политическое решение для чего? Для того, чтобы а, там залить всю кровью в случае чего. Если все начнется в Дагестане, оно начнется, и мы это понимаем, да то они постараются залить там всю кровью и будет этим всем руководить золото. То есть единое командование они делают для того, чтобы отдавались четкие приказы, а исполнять их будут там на земле должны. Военные и все такое прочее. Не знаю, насколько у военных хватит ума не исполнять приказы золота. Думаю, что хватит. Потому что, но главное то, что если начнется что в Дагестане, когда бы это ни началось, вся Россия должна это поддержать немедленно. Ибо тогда Дагестан будет весь залит кровью, если мы это не поддержим в тот же день. То есть вообще будем мы к этому готовы, не будем готовы. Нужно немедленно поддерживать, чтобы не дать возможности ни одному солдату из Центральной России, ни одному военнослужащему, менту, ФСБшнику уехать туда с автоматом. Заместитель транспортного прокурора Москвы вымогал 2 миллиона рублей. Да, ну вот это обычная картина. Вот. Только мало что-то. Зам транспортного прокурора вроде о какой, а что-то 2 миллиона. Скромно. Вот, да, скромно, 400 тысяч ему врулили и взяли. Ну, я понимаю, так должности его нужна. вот вопрос: у меня есть один только. А у Путина есть тот, кто не вымогает? Вот хоть один там есть у Путина, кто не вымогает любой вот мне показали сказал вот этот вот не вымогает я бы сказал да хорошо очень здорово а он где живет как говорит там на рублевке например да там или еще где а откуда у него эти деньги жена заработала да, дети умные не верю не верю с такими качествами к путину в окружении не допускается. да. -да. Адвокат учителя пожаловался Володину на подсчет обращений к Поклонской. Нет, ты что-то не то читаешь. Вот диссернет выявил 61 ректора с украденными диссертациями. Видишь, это очень важная тема. 61 ректор с украденными диссертациями. Представляешь? Может, какая это все? Это да, наверное все как-то. Мальцев, что любишь, когда только хвалят? Да. А вы любите, когда вас ругают? Тогда вам надо к психиатру. У меня, к сожалению, очень я говорю, хорошая психика. Очень нормальная. Поэтому я люблю только, когда меня хвалят. Когда ругать сильно не люблю. Адвокат-учитель да, пожалуйста, Володину на подсчет обращений к Поклонской. Какая прелесть, представляешь? Говорит, что заподозрил в накрутке обращений граждан против Матильды. Вообще, что Какие-то 40 тысяч граждан России, представители иностранных государств там, к Матильде имеют претензии. Никто не видел, нет, но, но все имеют претензии. А вот, значит, цирк, конечно, Шапито, это поклонское это чудо в перьях, глава Крыма, «Недоумевает, почему русского царя в Матильде играет немец». Слышишь, же дебил. же другой дебил, Сережа, этот Аксенов, да, это просто дебил, дебилов. Я вообще удивляюсь. Это как? А то, что у него родной брат. Я объясняю Аксенову. Знаешь, самое такое расхожее выражение насчет русских царей – Приписывается оно там многим авторам, да, но звучит оно так, что русский народ изгнал Наполеона, потому что француз не может быть русским царем. Русским царем может быть только немец. Так кто же должен играть русского царя, дебил, а? Конечно, немец. Ну, представляешь, какой дурак, а? Прям исключительный, даже меня вывел из себя, я обычно сдерживаюсь, ну как так можно, а? Ну, хоть погуглил, да, а вот сказал он, что Никит Михалков должен был играть э -э, царя-батюшку Николая, да. Ну, я хочу напомнить, э -э, что Никите 70 лет, да, а царю-батюшке был 50, когда он помер, а Никите 72, да, 72, а царю, когда его расстреляли, был 50. Никит 72, да, как вспоминает сразу Черчилль. Помнишь, когда какой-то актер стал его играть? И Черчилль говорит, а зачем вы его взяли? Он на 40 фунтов тяжелее, толще фунтов. На, на 40 фунтов толще. Футов сказал, на 10 лет старше. И вообще за эти деньги я мог бы сам себя сыграть. Вот приблизительно так же, представляешь? Вот. То есть Никита Михалков себе сыграл бы царя, которому было 50. А вот хороший твит был, что у Владимира Соловьева оказывается теща из Тонка, вот, и, короче, сестры, жены тоже эстонки, и вот, пишут, что точно ему не грозит, что его не пустят в Эстонию Соловьева, да, потому что там кто-то писал, что, что его... в Эстонию не должны его пускать, а это вот такой интересный ответ. Я могу что сказать и про Соловьева, и про все эту братью, то есть, вот, как есть русское выражение, так говно не тонет. Да? Говно не тонет. То есть, эти ребята, они вылезут везде. А поэтому нужны иллюстрации. Потому что продолжение к выражению «говно не тонет» должно быть таким. Оно не тонет, его топят в унитазе. Понимаешь? Поэтому должен быть иллюстрационный унитаз, в котором мы должны утопить все это говно. Так вот. И все, чтобы оно все вылетело, и чтобы они нам больше, в общем здесь никаких печалей не доставляли. Басфит заявляет, российский медиа-менеджер Михаил Лесин, умерший в США в 2015 году, был забит до смерти. Да, тут я вспомнил сразу насчет этого, иллюстрационный унитаза, Какого сказал, помнишь... Кому суждено быть повешенным, тот не, у, не, не утонет. Ну, то есть, в нашем варианте не подвергнется иллюстрации. <с> это, это очень хорошо. Да? да, вот про Лесина говорят, э масса народа слили информацию из ФБР о том, что его забили, но ФБР это не подтверждают. Официально не подтверждают, неофициально подтверждают. Очень хорошо. И... Полиция Вашингтона официально опровергла, значит, вот э, данные об убийстве Лесина. Не знаю. Интересно. Калининград пытались ввести из Польши одну и 1,6 тонн сала. То есть, в Калининград из Польши сала. То есть, в Калининграде сала нет. Говорят, есть. Да? Значит, оно стоит по-другому. Значит, в Польше гораздо дешевле. В Евросоюзе... Сало стоит дешевле, чем в России. Это уникальная вещь. да. Я сразу вспомнил твит, который сейчас очень модный, что 85 миллионов долларов России потратит в 2017 году на уничтожение санкционных продуктов. Представляешь? Это вот к вопросу о бедных нищих и так далее, про которых мы сегодня уже говорили. А вот Дмитрий Медведев утвердил программу развития цифровой экономики. Наверное, в России над программу развития канализации, там, я не знаю, газификацию утверждать, потому что еще газ не везде. В пол России ходит в деревянный туалет, а он про цифровую экономику рассказывает, причем я так понимаю, что он не имеет, сам не малейшего Понятие, что это такое. И что, знаешь, почему это очень здорово для них. Насчет программ цифровой экономики до 2024 года. Знаешь почему? то делать нихера не надо. Ну, цифровая экономика, она сама придет. Вот у них, у них пункты вообще просто гениальные. Сейчас, где они тут? Найти эти пункты. Ой, блин. Цель программы – организовать системное развитие, внедрение цифровых технологий во всех областях жизни, и в экономике, и в предпринимательстве, как в социальной деятельности, в госуправлении, в социальной сфере и в городском хозяйстве. Что для этого нужно делать? Ничего. Люди сами это сделают, и они уже сделали практически. Все эти вещи, они происходят сами по себе, без участия правительства. Ну вот что, очень большое участие правительства было в том, чтобы у нас у каждого на компьютер, что ли, был? Да нет. Чтобы у предпринимателей были компьютеры, чтобы Microsoft этот новый Windows, да, Сделал. Что они-то сделали, вот эти уроды, ничего. И они не собираются, но они зато примут программу, говорят, видите мы программу. Блядь, а в США нет такой программы, Медведь. Ну они теперь обосрутся к 24-му году. Прям без такой программы у них не будет цифровой экономики. Просто жесть какая-то. А Путин подписал указы о помиловании Ани Кисян и Марины джан -Джигавы. Да, это женщины, которые сидят уже по три года, одна даже больше, да? их обвиняют, в гос... не обвиняют, так приговорили за госизмену к 12 годам, можете представить, это вообще охренеть не встать, к 12 годам за то, что они отправили смс -ки. причем одна отправила смс подтверждение, когда э, танки, русские танки ехали в Грузию, и ее спросили с МС-кой: едут? Она ответила, да, едут. Все, 12 лет за это, можете представить. То есть я говорю, напоминаю, что статья 275, которая, по которой они сядут, «Государственные измены». Государственный измен, то есть совершение гражданином Российской Федерации, совершенный шпионаж, выдача иностранному государству, международной либо иной организации, и -либо, и -либо, или их представителям сведений, составляющих государственную э, тайну, доверенную лицу или ставшую известной ему по службе, работе, учебе или в иных случаях предусмотрено законодательством Российской Федерации. Вены случаи, законодательство. Какие-то случаи. Это случаи, если там жена какого-то ФСБшника что-нибудь настучит. Какие-то другие люди, которые имеют к этому отношение, а которые видят своими глазами танки, едущие там на платформах. Какое она отношение имеет к госизмене? Вообще о чем речь? Просто жесть какая-то. То есть... Путин, вот он полностью КГБшник, вот он до мозга костей, как мы говорили, вот любимая статья тогда была, это 64-я измена Родине, вот они так прямо прутся от этой статьи, вот я тебе могу сказать, знаешь, следующий пути, если мы его быстро не катапультируем, то еще до 5 -11 он успеет сделать что я думаю, что ведет смертную казнь как раз вот по этой статье. И она будет именно той 64-й изменной Родине. То есть, когда можно, под... что хочешь подтянуть? Мальчик поступает, поступает да? изменник. Этот что-то там пукнул не туда. Изменник, все изменники. Да? Потому что он на измене сидит, Путин, понимаешь? Путин на измене, все, его уже колбасит. напоминаю, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь под видео, подписывайтесь на канал. Да, да, да, тоже. И это поднимает э, рейтинг... В Ютьюбе, так что не забывайте про лайки, пожалуйста, ставьте. А вот его эти, совет по правам человека при президенте, очень радовались, что президент услышал общественников, там правозащитников, и отпустил их, помиловал, помиловал вот этих женщин, которые ничего не совершали, отсидели по три года в тюрьме. Можешь себе представить. Милости ведь ее. А вот Кремль призвали США отказаться от политической шизофрении, представляешь, и, и знаешь, это удивительно, то есть там призвали отказаться от политической шизофрении, а сами в этой шизофрении пребывают полностью, Путин, значит, заявил, значит, об ответных мерах в отношении США. То есть высылают отсюда 7, 755 дипломатов. И вот в, хорошо в Твиттере написали, если Путин разбомбил тысячу штабов ИГИЛ, то почему он не может выслать 750 американских дипломатов? Дело в том, что американцы даже сами удивляются, откуда такая цифра. Ну То есть он как всегда что-то что сказал... Представляешь, а в ответ на санкции он это сделал. Этих. И вот Песков уникально поступил, чтобы, как обычно, он должен выкручиваться из всех моментов, которые там Путин заявил. Он, он сказал, что США сами могут определить кандидатуры высылаемых дипломатов. Представляешь, какая прелесть, вы как помнили, помнишь, и нескладно. И не, в том анекдоте есть матерный такой анекдот. Говорит, говорит, там, помнишь, мальчик рядом с пьяным, там что-то прыгает, прыгает, он говорит, дядя, скажи раз, он говорит, раз, раз. скажи пять. Он говорит, пять, раз, опять. Скажи семь. Он говорит, а семь. А он говорит. 7. Ты совсем... Он говорит, а ты? А ты? А ты скажи 10. Мальчик, 10. 100. Тебе в жопу. Он говорит, а не складно. Он говорит, тебе в жопу. Ты и складывай. Вот приблизительно Путин, Путин с этими дипломатами задвинул то же самое. 750. 5 дипломатов, это ваши дипломаты, вот вы их там и катапультируете, просто жесть какая-то, я говорю, ну там вот клиника уже просто страшная, причем, я так понимаю, вся дипмиссия вместе со всеми там малярами, штукатурами, которые ремонт делают, 1200 человек, у... Вескову спросили, а маляров с штукатурами тоже дипломаты и тоже будут высылать? Он говорит, это в зависимости от того, там, на каких основаниях они здесь находятся. но ну, также они получили -то, те же самые основания, раз в дипмиссии работают. То есть, у них такой же паспорт синенький, да? Вот, и в результате, в результате, короче, их тоже будут конкультировать отсюда маляров, штукатуров. И вот Макфол сказал, что из-за новых контрсанкций россиянам придется ждать виз в США месяцами. Я думаю, годами, потому что они хотят всех оттуда купультировать, кто будет давать визы. Я представляю, как народ будет радоваться. Вот. А Пенс п... рассказал о готовности Трампа подписать законопроект о санкциях против РФ. Да, санкции против санкций очень хорошо, конечно. Но вот. И... санкций <санкции санкции> больше, да? <санкции> Да, да, И ты знаешь, вот Трамп, чем он хорош, чем мне нравится, он весьма конкретный, то есть все эти санкции это одно, а то, что делает Пентагон, это несколько другое, то есть там какой-то разговор, какие-то там санкции, какие-то выпады Путина, бах, баллистическую тяжелую ракету сбили над Тихим океаном, американцы, показали, мы баллистическую ракету сбили, ну нормально, умеют. Вопросов нет. Опять что-то начинается какая-то бодяга. Бах! Система ТЭТ сбила а, средней дальности баллистическую ракету над Аляской. Ну, то есть, понятно, что это те, которые могут полететь с Китая, те, которые могут из России полететь. Нет вопросов. Тут Путин распальцованный, у нас еще есть Ту-160 и Ту-95, которые носят там страшные крылатые ракеты. Мы вам и тут бах! И система ТЭД сбивает такую ракету над Аляской, которая сброшена с самолета и должна была там куда-то прилететь и где-то что-то нахлобучить. То есть они сбивают все. Они уже показали и показали это вместе с видео и приглашали журналистов и так далее, чтобы сомнений не было. Они сбивают баллистические ракеты. Тяжелый баллистический ракет, средней дальности и крылатые ракеты сбивают пущенные самолеты. Это очень важно. Так что это к вопросу о санкциях. Это ответ на санкции. Он, конечно, не как это сказать, не симметричный, но настолько серьезный. Да, вот такая асимметрия, она, она впечатляет, если честно. Тонкий намек на толстый а вот Пол Маккарт написал песню про Трампа, молодец какой, и написал, иногда ситуация в мире становится такой безумной, что тебе приходится обратиться к нему. Да, интересно. А вот Путин тоже в ответ на санкции свои собственные, наверное, или, или, или на санкции Трампа, я уже запутался, он подписал закон, запрещение, значит, анонимайзеров, то есть VPN, ТОРов и так далее. Все, что подписал. А еще, значит, произведено расследование интересное по поводу ВКонтакте. Оказывается, ВКонтакте полностью сливает информацию о месте нахождения того, кто зашел к ним и так далее, в общем, высасывает все по возможности, поэтому, да, то есть он, он рассматривает, видишь, информационный мир таким образом, ты имеешь ВКонтакте, но он имеется в виду, да, это его, и там все, всю информацию он имеет, да? а если где-то это не его, то это надо запретить. Вот как мозги человека КГБшного работают, это чистый КГБшник такой прям кандовый и информационный мир, который раз в 500 миллионов или миллиардов сильнее этого кандового КГБшника его просто испепелит. Даже не будет ни Мальцева, ни Навального, никого информационный мир сам его уничтожит. Причем форму уничтожения мы даже не знаем какая будет. У него может электрик в самолете вся выйти из строя. Понимаешь? Потому что вся информационная система уже работает как, как искусственный интеллект. Мы это видим. И, и Путин является одним из главных врагов. И будет уничтожен 100%. Мы, может, и посудить его даже не успеем. Я не знаю, как это будет. Но он вот упорствует. А, да, он значит, подписал закон об отмене норм бесплатного провоза багажа. То есть это, это ответ такой Трампу, вот тебе Трамп, анонимайзеры мы закрыли, багаж у нас будет только платный, курортный сбор он ввел, это тоже Трампу ответил, ударил по злым америкосам, подписал закон о госпошлине за регистрацию СМИ, закон о телемедицине, то есть будут вас теперь по телевизору лечить, как Кашпировский, все отлично, закон подписал о садоводческих и огородных товариществах, то есть о том, что все, кто сейчас состоят во всех этих э, садоводы и огородники, во всех этих товариществах нынешних, они должны будут перерегистрироваться, платить деньги. У кого-то что-то будут отбирать, у кого-то незаконно это будет земля и так далее. В общем, все нормально. И... Подписал закон о погашении крымским заемщикам украинских долгов, то есть создана структура, которая будет решать, кому погашать долги, а кому не погашать, да, и ей дали уже полтора миллиарда рублей, ну, попилить этому фонду, вот при агентстве по страхованию складов, значит, будет фонд защиты вкладчиков, который уже получил полтора миллиарда рублей, ну, вернее, Получит полтора. Ну, можно читать уже, как Петр говорил, да? Задуманное почитай сделанным. Тут задуманное почитай спижженным, да? Ну, вот. Путин писал закон о ужесточении контроля за оборотом алкоголя. Ну, конечно, потому что Ротенберги такой убыток терпит кругом. Там по на алкогольных фронтах, представляешь, жуть какая-то. И... И Ник вот, да. Некий андроид, пользователь официального приложения ВКонтакте, провел собственное расследование по поводу сбора информации о пользователях этого ресурса угу. путем перехвата отправляемых данных приложений. Да, да. Это мы, да, вот в ВКонтакте говорили, да, это... Есть такая сейчас ситуация. И Путин назвал нарушением закона, требованием к родителям, к родителям покупать парты для школ. Он говорит, видите, не надо покупать парты. Не надо. Это нарушение закона. Достаточно, достаточно там просто, чтобы бабки скидываете каждый месяц и все. Это этого достаточно. Парты можете в этот раз можете их не покупать. Каждый год на кое-где парты покупают. А еще заявили, что Россия ответит Польше асимметрично. Но я думаю, что это будет какой-нибудь очередной закон по поводу того, чтобы с нас э, срубить еще 10 налогов. Ну как можно ответить Польше? С нас 10 налогов сшибить. Еще вот сейчас идет разговор по поводу закона о том, чтобы отбирать детей за коммунальные долги. Я думаю, что это тоже будет вот сейчас ответ Польши. Ответ Чемберлину. Отберем всех детей за коммунальные долги. Так что МИД, МИД Российской Федерации написал, заявили, Варшава открыто демонстрирует русофобию. Такой политический эксгибиционизм. Открыто демонстрирует русофобия. А знаешь, в чем открытая демонстрация русофобии у поляков? Это э, есть мемориал в Собиборе, э, вот, и который этот мемориал э, должны реставрировать, ремонтировать э, ну, по э, всяким так скажем, разнарядкаму он, да, должны в общем-то принимать в этом все страны мира участие. Ну вот Россию туда не пустили в обновление мемориалов в, мем мемориал в Собиборе. и это а, значит демонстрация русофобии, вот по мнению. А, МИДа. А вот еще о поборах с людей. Будет принят закон Разрешающий отбирать детей За коммунальные долги Мальцы, ты жрешь черную икру ложками Я, кстати, очень Люблю черную икру Но последний раз реальную черную икру Ел когда-то лет, может быть Очень много назад Может быть в прошлом веке Я даже не помню, когда Обычно я ем такую эту черную икру как, Которая такая банка Она там 80 рублей, что ли 70 стоит Похоже очень на черную икру, сделанную из этого... Ну, заменитель. Ну да, заменитель. Очень прикольно. Да. Она такая вкусная, рыбой пахнет. Так что вкус имеет, кстати, и, и, и, не, и, не, на, и не сказать, чтобы сильно хуже. Да. Как у меня знакомец один рассказывал о том, что в США в ресторане икра канадского осетра стоит какую-то копеечку, да, а вот Каспийского в 40 раз дороже. Я говорю, как же ее можно отличить? Под расстрелом бы не отличил. Да, да. Госде протестует против высылки дипломатов, ВМС США открыли предпредительную стрельбу по иранским катерам. То есть, это то, о чем мы говорили. Сейчас это по полной программе происходит. То есть, времена Обамы закончились. Ну, представь, идет авианосная группировка с авианосцем во главе класса Честер-Нимец. Там все нормально. И, и вдруг какие-то на катерах приплывают. Ну, что в ответ они получат? Ну, конечно, предпредительный такой заградительный огонь они получат. Чтобы не подходили. И это вообще логично, да? В Стамбуле женщины устроили марш протеста под лозунгом: Не мешайте мне одеваться. Да, это понятно почему. Потому что на извечные турецкие ценности, ну не на извечные, а так, по крайней мере, принятые с двадцатых 20 годов 20-го столетия, Сейчас совершается наезд. То есть идеология, официальная конституционная идеология кемализма уничтожается. То есть людей заставляют там объясняют, как им ходить, как, что носить. Да. Одна, один из толпов, одна из стрел, шесть стрел кемализма, да, это секуляризм. То есть у них это я вот даже слово написал, называется лаицизм, то есть это турецкое слово, это отделение фактически церкви от государства, светский характер государства, но в Турции во времена Мустафы и Кемали это было очень реактивно, так скажем. То есть человек, который ходил там в Феске, или в хиджабе получал палочки. То есть, люди на улице его ловили и просто били. То есть, одел феску, вышел, навалили. Не понял, навалили еще. И последний раз мы помним, когда за хиджаб в 2000 году новая депутатша, парламента Турции получил прям сразу в клюв. То есть вышел туда, в парламент, сразу получил. Почему? Потому что многие понимали, чем это грозит. Понимали, чем это грозит Турции. Вот сейчас они идут, так сказать, поступательно к этому. Я не за то, чтобы там били людей, которые как-то не так одеты. Мне вообще наплевать, кто как одет кто во что гораздо, но я против того, чтобы и с той стороны навязывалось что-то. Ни та, ни другая сторона не должны. Вот как этот баланс соблюсти, Мустафа Кемаль, в общем-то, понял. Он достаточно жестко провел эту политику, потому что нужно было вырваться из имперских каких-то оков Турции, из Османской империи, вырасти, как вот из куколки, да, бабочки вырастил турция это получилось но только благодаря кемализму получилось а сейчас турция загибается я сразу вспоминаю лозунги которые турки очень любят я вот ни разу не был в стамбуле да но очень много видел всяких твитов и так далее где по турецки написано стамбул это европа понимаешь то есть Турки, которые живут в Стамбуле, они стараются донести до всего мира, что это прежде всего Европа, Стамбул, что это не Азия, географически не Азия, понимаешь. Так что и на этом собственно основании Турция пыталась вступить в Евросоюз, но сейчас это пока потеряно, ну по крайней мере этого не будет пока есть Эрдоган. А Сакашвили отказался менять гражданство и просить убежище. Да. Молодец, что он сказал, что я так понял, что у него другого гражданства нет, другого не хочет и будет там, на Украине. Правильно, все правильно делает. А вот Порошенко по случаю 200-летия Айвазовского призвал чтить украинское наследие. Я, честно говоря, очень сильно удивился, потому что, ну, аванес Айвазян. Ну, не был ни, ни русским, ни украинцем, он армянином был. И, и в общем-то, <соединяющий> брат у него вообще был кардиналом в Риме. Да? Почему в Ватикане огромное количество картин Айвазовского? Потому что он туда отсылал эти картины. Ватикан в очень большом количестве. Это каждый год. Поэтому как-то я, честно говоря, очень сильно удивился. Порошенко пошел по пути, похоже, этого Януковича. Тот, помнишь, что -то там про Чехова, про Гоголя загибал, что-то такое, я помню, падали мы все Порошенко. Решил, ну, так это, не, конечно, это не так жестко, как Янукович, да, который доводил нас до смеха вообще. Порошенко менее жестко, но все равно такой косячок. То есть для него оказался достаточно заразным. Да, это болезнь Януковича. Так, это болезнь Януковича. на такой. Синдром Януковича. Синдром Януковича. Вот, появится, да, США его заявил. Время для переговоров с КНД прошло. Мальцев, передай привет Костроме. Привет, Кострома. Да, и ты знаешь. Я, в общем-то, ему верю, этому постпреду, посмотрим, что будет дальше, но, как мы и говорили, время к осени, а осенью, если у Трампа будет возможность получить импичмент, война с КНДР неизбежна. Вот. И нам, в общем-то, это пофигу, потому что КНДР является, как сейчас выяснилось, крупнейшим поставщиком амфетамин на российский черный рынок. И делают его на государственных заводах, и Путин это знает, и нам втирали, что эти амфетамины приходят из Китая, и невозможно это побороть, на самом деле они идут из КНДР, и это, в общем-то, одна из таких госпрограмм в России, то есть героин из Афганистана, амфетамины из КНДР и это будет продолжаться пока будет этот режим у власти или пока мы все не передохнем от героина амфетаминов или от тех, кто их принимает и нас прибьет просто а вот батюшка в Казанском соборе отказался обратить православие голландского футболиста Фернанда Риксинов из-за незнания языка да, видишь, не знал голландский футболист языка и не смогли его крестить Представляешь, то есть, если, не дай бог, человек не мой, он и не может крещение получить. Потрясающая ситуация. Очень вот различного рода садомиты гундяевские могут получать Мало того, крещение, еще и монахами могут быть. Ну, а вот какой-то голландский футболист, видишь, Хари не вышел. А в Баку солиста Рамштайн взяли в заложники российские певцы. Да, очень смешная такая ситуация, что рассказывает, что он фотографировался со всеми нашими очень грустный. И в результате ему там в Твиттере, в Фейсбуке вернее написали, что если вас взяли в заложники, то моргните два раза. Он моргнул два раза и показал бумажку «Хелп». Андрей Мордашов возглавил список богатейших людей России по версии Forbes, у него 16-8 миллиардов, какое счастье для нас, для всех, мы должны просто радоваться сейчас с фейерверками выбегать, ну, слава богу, Мордашов, ура, да, вот. нам какая разница, кто у нас больше всех украл, да, вот есть смысл? выяснять, там Усманов, Мордашов или там кто еще. Вова, конечно, самый главный. Россия ограничили предельный возраст глав врачей. 65 лет. Вот так они показывают, что они такие молодцы. Что теперь они. Медицина будет обновляться. А знаешь, почему 65 лет это появился? Потому что многие светилы уже этот возраст перешагнули, их хочется убрать с административных должностей, они абсолютно не подчиняются, ну не, не подчиняются, но ведут себя а, нераболепно не в отношении этого режима, а поэтому надо назначить своих, поэтому вот такая вот разгрузка, ну как так же, как с Академией наук, да, и вот... А московские квартиры, жители интерната достались людям из окружения депутата Мосгордумы. Он был директором этого интерната. Ну, скажи про это. Да, ну, ситуация вполне... В духе, скажу, видов, в духе. Пар, в духе, да, путинизма. Директор этого интерната решил, что двое сказать, выпускников интерната, которые должны, по сути, по закону получить при покидание стены интерната квартиры, решил, что им не нужны никакие квартиры, что квартиры нужны его помощницы и э, дочери, э, этой, э, э, сотрудницы этого интерната. И поэтому выпускников оставили в том же интернате, решил, что им будет достаточно платить по 15 тысяч рублей в месяц, чтобы они в продолжали находиться в интернете а квартиры переписали в пользование вот этих вот вышеизложенных дамочек. И поэтому теперь вот э, юрист, э, причем вот это вот э, дамы, э, которая э, э, решила защищать даже, даже она умудрила защищать свои права, отметила, что формально такие сделки не являются незаконными, но могут подпадать под Определение притворная сделка. Придворная. Да. Надо, нет, понятно, что притворная. Но такие сделки надо называть придворные. То есть, когда человек при делах там имеет отношение, держит апохалы над держащим опохала, над держащим опахала над Путиным, да. То есть это как в фараоне, помнишь, просто когда говорит, я пожалуюсь, у меня говорит, есть там. Такой человек, который держит опахало над держащим опахала, над держащим опахала. Ну, там что сидит какой-то губернатор, да, он же большой начальник, а ему жарко. Надо держать над ним опахало. А но тот, кто, он же не может быть и простым рабом или каким-то, это тоже знатный. Да, и ему тоже жарко, поэтому над ним тоже надо пахал держать. И вот их там целая плея, целый ряд, такая очередь, чтобы обмахивать их. Так что вот такие вот, это придворные сделки. Как просто, там было про Драков, а у нас и чиновники, и чиновникам погоняют. Да, А вот запуск первой японской частной ракеты завершился неудачно. И знаете, что теперь будет? Запуск второй частной ракеты будет. Ну, понятно. Потом третий, четвертый, пятый. И в конце концов это будет все удачно и все будет хорошо. Ну, потому что это делают японцы, а они все, что делают руками, у них очень хорошо получается. И вот появившееся над бывшим химзаводом Свердловской области желтое облако рассеялось. Угрозы населению нет. И это счастливая новость. Всем надо кричать «Ура! Все живы!» Так что над всей Россией безоблачное небо, я бы сказал. Да, если кто-то понял, о чем я сказал. А главу Минтруда избавили от необходимости оправдываться за пенсию депутатов? Да, суд разрешил ему не оправдываться за пенсию депутатов. Сказали ему в суде все нормально, ты можешь всех посылать нафиг. Не обязан. То есть, когда мы Возьмем власть, будет закон о правде, и каждый будет обязан отвечать на вопросы. Только правду, все, что связано с его работой, только правду. Не про женщин своих там, или там про сексуальную ориентацию, это его какие-то вопросы. А вот все, что связано с работой, только правда. Так что давай, наверное, донат почитаем. На то время уже много времени. Да... Сейчас только обнови его, пожалуйста. Угу. Так. Валерий Вал да. Валерий Валерий да. Присылает нам Спасибо. Владислав из Хасмерсхайма. Наш штраф Артуру Зеленскому. Да. Зачислите... На навис... Зачислим. Спасибо. Дмитрий В... Урк. Спрашивает Вячеслав. Мне кажется, следующим указом... Хлоп будет указ об отмене 5.11 в календаре с на 32.12. Да, запросто, я не удивлюсь. Антон Наумов, Вячеслав, как вы считаете, является ли конформистское большинство и обыватель основой для любого тоталитарного режима и нужно ли с этим что-то делать? Ну а что с этим делать? На самом деле нужно делать режим не тоталитарный, а конформистское большинство, оно тут будет только в помощь. Надо вырваться из этого замкнутого круга, и они потом не смогут э, все это опять в тоталитаризм перевести, потому что это большинство конформистское. Если им сказать, что хорошо прямая демократия, и что народ должен голосовать и все такое прочее, записать все эти вещи в Конституции, то они очень быстро к этому привыкнут и будут стоять за это на насмерть. Причем, сами того не понимая, что они также бы стояли за тиранию, и за любую другую организованную власть публичную. Им пофигу, за что стоять. Они за любую публичную власть. Они так устроены. Поэтому им надо дать ну, то, что мы считаем лучшим. А лучше мы считаем прямую демократию, лучше мы считаем закон о правде, лучшим считаем, чтобы чиновничество обновлялось и так далее. Потому что это соответствует периоду. Не потому что я так хочу, а потому что это соответствует периоду информационному вот этому. То, что можно они а цифровая экономика, да, мы можем назвать это цифровой общественно-экономической формацией. Вот долго мы слово искали, будем называть это цифровая общественно-экономическая формация. Тот же Антон Наумов добавляет, что в Ривкоинов пропали все способы оплаты, кроме долг. Ну, Поправим это все в ближайшее время. Да. Алексей Монина... На я для крыс в царстве кощея Наебся ебси Хорошо, спасибо. Мастер спорта по терроризму. Либералы зажимают нос от дебатов Навального Гиркин. Мы стоим у стенки и у нас нет времени на разбор дерьма, к сожалению. Если мы не изменим ситуацию, нам и стране конец. Да, действительно. То есть не нужно. Сейчас очень много у нас склок каких-то происходит. Разборок. Внутри протестного движения, мы уже говорили об этом, ни в коем случае этого делать не надо. Ни в коем случае. Нужно понимать, что мы все занимаемся одним делом. Очень часто мы видим такие вещи, когда а, кого-то там даже обвиняют в том, что он провокатор. Но мы делаем абсолютно все открыто. И если вместе с нами находится провокатор и делает это все открыто и так далее, ничего он, он нам не может никак повредить. Ваш никак. Он, он может то, сообщать это движение колесницы вместе с нами. Вот и все. Поэтому нужно подтягивать всех безразличного. Самое главное сделать дело. Поэтому не надо ни в коем случае воевать друг с другом. Это, это неправильно. Слободан Милошевич, свернуть Путина мало. Как не пустить других жуликов? Кто возглавит временное правительство? И много других важных вопросов. Слава, у тебя есть ответы? Конечно, мы каждый день даем ответы. Для того, чтобы не пустить жуликов, нужно пустить любых, понимаешь? Вот если будет один срок, если будет ответственность после этого срока, только один срок пребывания в должности. Если будет закон о правде, если будет у каждого в кабинете Камера и микрофон, если все нужно делать в облаке, то пофигу, пусть он будет 150 раз жулив, как он украдет. Система должна быть сделана так, что украсть было нельзя, потому что если можно будет украсть, он украдет. Ну и не надо этого бояться, нужно делать систему таким образом, без всякой боязни, чтобы не дать никому ничего спереть, чтобы все было открыто. Мир должен быть открытым полностью. И мы хотим в России открыть этот мир полностью. Никаких архивов. Все должно быть там в интернете. Зашел, все посмотрел. Никакой тайны. Нет тайны. Тайна единственная. Это кто сколько украл. И как они против нас борются, эти козлы. Вот это, это у них тайна. Они вот это вот секретят. А что они еще могут засекретить? Какие еще тайны? Какие там ракеты, что ли? Да и все знают. Да винтика знают. Где они расположены, это знают до сантиметра. Потому что там болт забит. Вот такая херовина, с которой ракета должна стартовать. Телеметрия же рассчитывается именно с этого места. Чтобы попасть там в США куда-то, надо выстрелить именно отсюда. Что, американцы в обратную сторону считать, что ли, не умеют? Там что, дураки сидят? Поэтому это херня полная. Алексей Звучнего Волочка, на текущие расходы ваши эфиры как бальзам на душу. Спасибо. Олег, переводим деньги на Ривкоин через Яндекс деньги, а сегодня не работает система. Разберемся. Александр 111. на общее дело вместе победим. Спасибо. И вот мой рифкоин. Юра Шевчук напишет, слава, растолкуй всем, как надо готовиться. Все пишут, но никто не знает, оружие покупать. Так у режима оружия в разы больше. На самом деле все просто успокаивает себя. Типа мы готовимся. К чему? Во-первых, оружие, которое есть у режима, это в том числе и наше оружие. У режима же и наших людей очень много. Я думаю, что их там большинство. Поэтому все, в свое время мы все расскажем, что делать, как делать. И не только мы готовимся. Ну и там... В тех рядах, которые называются Росгвардия, ФСБ и так далее. Там тоже люди готовятся, готовятся вместе с нами. Одни готовятся против нас, а другие готовятся за нас. И поэтому мы сейчас уже, как видите, изменили риторику, она стала более жесткой. Дальше будет вообще все очень четко. Владимир, почему исчезли Яндекс.Деньги и тем пожертвования рифкоинов? Разберемся, Владимир. Да. Александр 17, Вячеслав, всем скептикам голосования гаджетами хочется привести пример. Пакет Яровой капремонт 90% за один против. Допустим, за увеличение пенсии 8 процентов за а, 92 против. А за а девяносто против. Всем станет понятно, где ложь, а где правда. Ну да. Новосиб. Ответьте, как террорист-экстремист будет ли введен запрет на занимание государственных руководящих постов бывшим членом Единой России и побить неисправимые воры и взяточники? Как это не парадоксально? Ну не все же. Во-первых, ну, мы определили сроки, до которого они должны были выйти. Я помню, это был новый 15-й, кажется, год. То есть, те, кто до этого вышел по каким-то причинам из «Единой России», мы к ним претензий не имеем. Да? Ну, и если их только выгнали не за там воровство какое-то, или там, педофилию, или еще за счет. Это... И масса людей, которые, э, э, так скажем, э, работают... Ну, Свои, свои люди в чужой команде, да? Потом Роза Татулян, Татулян. присылает без подписи на помощь. Спасибо. Спасибо. Вам. Елена Виктория Советская из Рыбинска. Две лепты, но будут регулярны. Вячеслав, скажите, будут ли после нашей победы востребованы и полезные знания молодых гуманитариев, в частности, владеющих иностранными языками? Не, ну, безусловно. Хотя, сейчас, вы же понимаете, Елена... Иностранный язык ⁇ это очень хорошо, и, в общем-то, это надо развивать, но пройдет вот буквально 5-6 лет, и система переводчиков изменится, я имею в виду, вот этих гаджетов, и то есть можно будет совершенно спокойно есть, пользоваться гаджетом для перевода онлайн, и очень важно будет вот переводчикам, кто занимается переводами понять как будет развиваться будущее где они будут востребованы потому что все-таки машинный перевод это нечто другое да но он будет исключать работу переводчиков но ну, по крайней мере при общении а какие-то переводы, которые будут технические и так далее, это более сложные варианты. И я думаю, что это будет двигаться. Хотя и скоро и, и это уже будет, э, так сказать, часть занята машинами. Нужно просто прочитать, какую часть займут вскоре машины. Да? Ну, литературный перевод всегда типа, останется востребованным. Mm, конечно. А, литературный... Особенно стихи. Хотя, кто и знает, может машина сможет. Но я не думаю, что... Роберта бернца машина переведет лучше, чем Маршак. Или э, машина переведет лучше Лазинского Шекспира. Ну или там лучше Пастернака Шекспира переведет. Дональд Трамп нам присылает помощь и спрашивает. Часто бывает бел, бел, бываю в Белоруссии всегда поражаюсь тому, насколько мы отстаем в развитии от них. Чистота, порядок, все поля засеяны, дороги в хорошем состоянии. Не понимаю, почему многие так не любят Лукашенко. Не, ну я был только недавно в Беларуси, и я много видел э, людей, белорусов, которые мне рассказывали про Коля, У них Коля, э, сын Лукашенко, это притча во языцах, они что-то прям сильно его не любят, да, ну, наверное, как э -э, корейцы, они понимают, что это как у корейцев Ким Чин Ын, да, растет Ким Чин Ын, и будет так же, наверное, если станет э -э, этим диктатором, да, будет так же, как Ким Чин Ын развлекаться, поэтому я понимаю, почему Лукашенко многие не любят там в Белоруссии, но отдают должное, да, там все чистенько, ухожено, хорошо там дороги очень хорошие в Беларуси вообще и Минск очень красивый город, все прекрасно и название чугуначные дороги, да так я обратил внимание на белорусский язык на нем там много объявлений, афиш и так далее, никто не говорит по белорусски, но везде афиши. Единственное место, где я услышал белорусскую речь это был самолет белорусской авиакомпании, где говорили по-белорусски. Причем рядом сидящие белорусы очень возмущались, говорили, ну нафига, как? ну зачем? Вот Елена из Мурманска э, спрашивает, Вячеслав, знаете Алексея Репика? его жена ведет канал на YouTube, живет в Америке, в деньгах купается, бизнесмен. Но увидела его на личной встрече с Путиным, склоняясь к тому, что он коррупционер. Я не знаю, кто это. Спасибо, Анатолий, здравия всем. Странно, что демонюги, находящиеся у власти, до сих пор не поняли, как они могут реабилитироваться перед народом. Слава, научи их. Слава, ты мозг, честь, совесть, душа народа. Да мы сегодня говорили об этом. Любой из министров сейчас может реабилитироваться, заявив, что Путин диктатор, злодей, негодяй, что надо его гнать, сажать в тюрьму. Вот любой сейчас просто выходит и все. И он становится... Причем уровень информа так скажем у нее становится такой ну, в ряду есть, революционеров в ряду С среди так скажем плеяды самых главных да, будет легко причем Максим Пырловка «Как приобрести рифкоина через банковскую карточку? Вчера было все нормально, сегодня изменения при покупке произошли. Тяжело разобраться. Сделайте инструкцию». Да, сделаем. Обязательно. прям в ближайшее время все расскажем. Сейчас мы всем этим занимаемся очень плотно. Фуфил спрашивает. «Слава, почему даже близкие тебе по духу люди не верят в революцию? Навальный, Камикадзе и многие другие. Ты настолько хитрее всех, или они все идиоты?» Это действительно важный вопрос. А а почему вы считаете, что они близкие мне по духу? Близкие мне по духу это те, кто верит в революцию. Да, но Навальный говорит про выборы. Камикадзе вообще ни про что не говорит. Я так понимаю, что он сказал, что он, он в эти дела не лезет. Когда у нас разговор был по поводу Путина. Мы говорим о, о тех людях, которые, так скажем входит в комитет по борьбе с путиным камикадзе отказался в такой комитет входить если помнишь я ему задал вопрос он сказал что не не не не не не, не, не. ну вот поэтому что значит близкие по духу я не знаю навальный борется с коррупцией навальный хочет обновления россии вот здесь мы совершенно с ним так сказать тождественно да, вот в этих мыслях но я не слышал от Навального по поводу прямой демократии слов. Я не слышал по поводу а, того, о чем мы говорим здесь каждый день. То есть у нас принципиальный вопрос. Вопрос прямой демократии. В прямой демократии мы можем пойти только путем революции. Другого пути никто не придумал. Потому что это кардинальные изменения. Поэтому я не критикую ни Навального, ни Камикадзе. Это их путь. Но я могу сказать, что и мы идем в одном направлении, в направлении катапультирования Вовы, Путина. Но мы видим свой путь гораздо дальше. Миша пишет. Целую, Миша. <laughs> Спасибо. Владимир, здравствуйте, дядя Слава. Как вы считаете, стоит ли переводить все имеющиеся средства в доллары в связи с падением и девальвацией рубля, о которых... Не так давно говорили. Не, ну да, я думаю, что не прогадаете. Николай, мы победим. Это пророчество Рифкоина Недоступна помощь телефона. Непонятно. По усмотрению. Спасибо. Ну, вот про Ревкоина мы уже все поняли, да. А, Владимир Путин нам пишет и спрашивает. Вячеслав, про планируете ли вы объединяться 5 11 с другими оппозиционными коалициями? Например, Охреты России, Солидарность, Команда Навального... Согласитесь, дополнительной поддержкой не помешала. Без объединения ничего вообще не, не может получиться. Все силы, все силы, которые даже сейчас не заявляют о революции, они должны быть вместе с нами. Пусть они будут не первой волной, но они все поддержат. А у них есть какой-то другой путь. У них нет другого пути. Они сами это прекрасно понимают. Поэтому я думаю, что тут совершенно однозначный ответ. Привет из Сызрани, Давыдов Павел. Привет, Павел. Константин ответственный. Слава, почему так и не посмотрели видео на канале Константин ответственный под названием «Как будет проходить Четвертый раз спрашиваю, если вам не интересно, то так и скажите, скажите. Да у нас не было времени, к сожалению. То есть мы, запиши это еще раз, просто огромное количество информации валится и... Раньше, честно говоря, меня раздражали требования что-то там посмотреть, и сейчас нет. Сейчас я несколько раз столкнулся с тем, что люди действительно очень стоящую информацию дают. Поэтому вот я обещаю Железному Константину ответственному, что посмотрю. А, Тарас Войновский. Мне просьба озвучить мой донат за 27 июля и зачислить на ревкоинных. Заранее спасибо. Хорошо за отметим. Да. Кирилл Зеленограда на хорошие дела. Спасибо. Леха Нск. Здравствуйте. В четверг кинул крупный донат. И-мейл e на Ревкоина. Ничего не зачислено. Ну, мы сегодня разберемся. Вот есть мейл, есть, так что все, разберемся. Иван 87. семь. Присылает помощь без подписи. Спасибо, Иван. Спасибо. Погорелось, Виктор Вячеслав, скажите, что будет, если Путина сожрут свои же? Не послужит ли это для нас сигналом революции? эволюции? Я думаю, что послужит. А у нас есть какой-то другой выход. Мы хотим, чтобы они просто взяли, там, вынули какого-то следующего зайца из мешка, да, посадили его, или осла. Серега, на благие дела. До Москвы 660 километров в утру будем. Мы с вами, Украина вас поддерживает. красиво Спасибо. Вадим, здравствуйте, Вячеслав Вячеславович. Вопрос такой, при народовласти похороним ли мы, наконец, Ленина? Ну, мы говорили об этом, что э, при народовласти это народ решает. То есть, это вопрос, который нужно решить референдумом, потому что... Ну, чтобы никого не обижать. Если мое мнение, я говорю, я проголосую за. Ну, потому что я уверен, что он сам хочет, чтобы его похоронили. Поэтому. 25-й регион на пирожок с чаем в Ви. Спасибо. Богдан спрашивает, есть ли, есть, у него есть желание делать превьюшки на ваши передачи. Оставил почту. Спасибо да, вам. хорошо, спасибо. Мы за. А, Валерьяна подготовка. Вячеслав Вячеславович, не будете ли вы так любезны, когда все пройдет? Поставь... А мы это уже читали, да. Спасибо большое. Спасибо, что вы нас смотрите. Так, спасибо. я сейчас еще тут вот, вот, вот хотел что-то прочитать. И.. Вот, Расскажите в эфире о новом проекте: Корумпедия. энциклопедии Коррупции РФ Люстрационный список. А я сам ничего не знаю. Вы нам сами лучше расскажите, что такое Корумпедия. Ну мы разберемся. Запиши тоже, Андрюш. Угу. Да, вот это очень важно. Спасибо большое, что вы нас смотрите. Спасибо. До завтра. До свидания. До свидания.